Соединение точки новолуния с черной луной указывает на активацию кармических тем. Это влияние особенно выражено весь лунный месяц до следующего новолуния. Денежные вопросы актуальны. Происходящее сегодня будет иметь значение на много месяцев вперед. Это новолуние откроет новые возможности в финансовой сфере тем, кто способен устоять перед искушением. Телец – знак стихии Земли. Дает способность накопить в себе энергию и оформить накопленное в реальную форму. Это красота естественных форм, гармония всего живого во всех его проявлениях. Разнообразие цветов, красок, запахов, ощущений. С момента новолуния 11 мая наступает время увеличения формы, объема, материализации. После новолуния 11 мая хорошее время для того, чтобы поговорить с человеком, который сбился с пути и помочь ему выйти на правильный путь. Особенно это касается людей, которые находятся в трудном, нестабильном материальном положении. Люди восприимчивы в ближайшие дни после новолуния. Можно повлиять на становление личности. Многие готовы воспринимать любые импульсы и способны перенастроить себя на любой лад, а это поможет намного дальше пройти путь к самопознанию. Удается установить гармоничные отношения с окружающим миром и привести свое поведение в соответствие с принципами морали. Гармоничный аспект с Нептуном, планетой творчества, духовности, фантазии дает возможность определить в качестве ценности не только деньги и материю но и, вывести, но и вывести на первый план духовные ценности а это будет хорошая проработка черной луны в тельце кармической и негативной точки энергетической воронки которая опустошает вытягивает потенциал человека его ресурсы здоровья те кто предпримет реальные шаги в этом направлении смогут перейти в новую, лучшую форму собственной жизни. Все материальные процессы в ближайший месяц после новолуния 11 мая осуществляются только под воздействием духа и психики, и можно достичь расширения в материальном или финансовом отношении. Так как новолуние 11 мая в соединении с Черной Луной, то в ближайший лунный месяц у всех происходит активная отработка денежной кармы. Противостоять ее негативному влиянию, обойти неприятности и испытания, связанные с финансами, практически невозможно. Но уменьшить их силу можно, если внимательнее относиться к собственным финансовым расчетам, правильно планировать и распределять доходы и расходы. Только в этом случае высока вероятность избежать больших материальных потерь. В ближайшие дни после новолуния 11 мая усиливается психическая деятельность, воображение и проницательность. А это может подсказать оптимальный выход из любого трудного положения. Особенно благоприятны будут контакты с иностранцами. Подходящие дни для перемен различных изменений в жизни. Путешествие и смена места пребывания непосредственно будет способствовать улучшению материальных интересов. Многие обретают вдохновение, усиливаются творческие и артистические способности. Обратите внимание на свои сновидения. Активация вегетативной нервной системы благоприятно будет воздействовать на все автономные функции организма. Происходит расслабление мышц, что будет способствовать излечению заболеваний, причиной которых является психосоматика. Дни вблизи новолуния 11 мая подходят для плановой госпитализации. В этот период многие люди осознают необходимость духовного роста. Испытывают сильные эмоции, происходит активация деятельности подсознания. Хорошее время для решения имущественных и хозяйственных вопросов, но при условии реалистичности подхода к делам. Приобретение недвижимости земельных участков все же лучше отложить. Телец стабильный и неторопливый знак зодиака. Поэтому в данное новолуние не стоит спешить, лучше замедлить ритм жизни и по достоинству оценить то, что имеем. Это время усиления самообладания и стойкости. Земная практичность и рациональное мышление Тельца помогают в материальном обеспечении, в решении финансовых вопросов. Оно поможет раскрыть природные таланты. Поэтому это хорошее время, чтобы взяться за какое-то творческое занятие или хобби. Венера, управитель знака Тельца, с 9 мая в знаке Близнецы, ушла от негативного влияния Черной Луны в Тельце. Способствует быстрому установлению контактов, сообразительности, подвижности. Майская новолуние открывает нам путь к достатку, гармонии и красоте. Чтобы не испортить благоприятный потенциал денежного новолуния 11 мая, не стоит предаваться унынию. Нельзя думать о плохом, вспоминать о чем то негативном из прошлого. Необходимо настроиться на созидание, проявлять доброту и оптимизм. Нельзя делать то, что вас раздражает, и не заставляйте делать других то, чего им не хочется». Это новолуние, нужно встретить в хорошем настроении, и удача обязательно улыбнется в ближайший месяц. Новолуния зачастую ассоциируется у людей с какими-то начинаниями, новыми проектами. Однако, пока Луна находится в Тельце 10, 11 12 мая, это все лучше отложить. Медлительность данного знака зодиака будет тормозить любые начинания и препятствовать достижению результата. В новолуние 11 мая можно заниматься расчетами и планированием, неторопливо подводя итоги и составлять планы на будущее. Телец помогает правильному финансовому анализу и способствует развитию критического мышления и терпеливости. Луна в Тельце имеет статус экзальтации, символизирует накопление глубокое восприятие реального физического мира, потребность наиболее полно и естественно удовлетворять и ощущать свои инстинкты и эмоции. Соединение Луны и Солнца это и есть новолуние, то есть Луна находится между Землей и Солнцем. Объединяясь солнечный и лунный принципы заставляют всех нас задуматься о жизненном предназначении и духовной наполненности, поскольку Луна символизирует мать, Солнце отца новолуние прекрасный день чтобы объединиться с семьей позвонить родителям поговорить сходить в гости подходящее время чтобы решить все сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с родными в день новолуния и ближе и ближайшие дни после него формируется гармоничный аспект сатурн-меркурий который способствует порядку осознанности правильному развитию проектов начатых в ближайшие дни после новолуния 13 мая, когда Луна войдет в Близнецы, начинается благоприятное время для активного развития ваших дел. Концентрированное, серьезное и конкретное мышление является основанием для не очень быстрого, однако продолжительного успеха в выбранной сфере деятельности. Можно достичь успеха в результате концентрации в узкой ограниченной сфере благодаря экономному использованию финансовых средств и благоразумию обучение начатое в ближайшие дни после новолуния 11 мая принесет хороший практический и материальный результат. Открываются благоприятные перспективы для делового планирования, контактов, переговоров, составления и подписания важных договоров и документов для учебы и сдачи экзаменов. Удачно притекают визиты к начальству, влиятельным людям, официальные органы. Прислушайтесь к совету пожилых людей, опытных специалистов. Далее, краткое описание по знакам зодиака. Но общий гороскоп рассчитан на типичных представителей – Показывает астрологический фон событий и не может заменить индивидуальную консультацию. Друзья, если есть вопросы, касающиеся лично вас, добро пожаловать на индивидуальную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Обращайтесь, буду рада помочь. Ближайшие две недели после новолуния 11 мая принесут благоприятные возможности тельцам, девам и козерогам. Для вас открываются новые финансовые возможности, происходит укрепление вашего материального фундамента, все определяется, проясняется, удается достигнуть комфорта и хорошего настроения. Конечно же, стоит настроиться. Вечером 11 мая или утром, днем 12 мая напишите список дел, составьте планы, и для вас этот лунный месяц окажется очень эффективным. Представители знаков «Рак» и «Рыбы» также получают бонусы от Вселенной. Начинается хороший период для решения имущественных вопросов. Возможно, долгожданное удачное приобретение или продажа жилья, земельных участков, подписание соответствующих соглашений. Отнеситесь серьезнее к вопросам здоровья, рационального питания, режима труда и отдыха, что пойдет на пользу вашему организму. Сложно скорпионом. Оппозиция новолуния к вашему солнцу заставляет выйти вас из зоны комфорта. Присмотреть планы на будущее. от чего то отказаться, сделать выбор, чтобы двинуться в направлении реализации своих целей. Львам и водолеям придется понервничать, так как это недружественные тельцу знаки. Проблемы с со вниманием, с деньгами. Могут ожидать представители этих знаков зодиака, но многое в ваших руках. Прослушайте рекомендации. В первой части этого видео я говорила. Львы и водолеи могут почувствовать значительное ухудшение концентрации и утратить контроль над своим финансовым положением. Чтобы избежать проблем с деньгами, рекомендуется не планировать на 11 мая никаких важных встреч и крупных финансовых сделок. Ближайший лунный месяц нейтральный период для овнов, близнецов, весов и стрельцов. Но повторяю: все очень индивидуально. Если есть серьезный вопрос, ситуация, требующая принятия решения это уже в рамках консультации, и мы можем это разобрать. В это время устанавливаются хорошие отношения с близкими родственниками. Можно получить от них поддержку.